77 килограммов, дебцов. Егор, победитель э, схватки за бронзу. Егор, э, категория в стране очень плотная. Два лидера, два чемпиона, даже какое? Три чемпиона мира действующих. Как в такой категории выступать? Это мотив для тебя, чтобы выиграть у них? Ну да, мотивирует. Можно, значит, еще больше заниматься, стараться. И тогда все получится. Будем надеяться, что будем составлять конкуренцию. Доводилось бороться а, с лидерами сборной и, и каково это? Ну да, вот с Романом Власовым боролись на Кубке России в финале я проиграл ему. И вот сейчас вот с Александром Пчхирьевым боролись, тоже проиграл ему. Сильный. Тебя а, не смущало, что соперник по бронзовому матчу буквально вот недавно выиграл чемпиона мира Лабазанова Джингиза? Ну нет, не смущало. Он молодой спортсмен. Мы с ним, тем более, уже встречались, боролись, как бы, насравился, он хорошо берёв, тоже борется, бился берёв, хорошо, берёв, берёв, берёв, ну, как курсы. бы нет, не смущал.